Добрый день, уважаемые студенты. Сегодня я расскажу вам о системе генератор-двигатель. Это традиционный электропривод, в состав которого входят три машины. Первая машина – это нерегулируемый источник угловой скорости, который вращает электрический генератор. К генератору подключен двигатель, частота вращения вала которого может регулироваться за счет изменения величины магнитного поля в генераторе. Количество энергии, которое необходимо для создания магнитного поля пренебрежимо мало в сравнении с мощностью той механической нагрузки, которая подключается к валу двигателя. Именно по этой причине для построения такой системы не требуется современная электронная база. Для питания обмотки возбуждения можно использовать линейный стабилизатор напряжения. А регулятор частоты вращения можно сделать на операционных усилителях. Но, впрочем, применение импульсного преобразовательного напряжения для питания обмотки возбуждения или микроконтроллера для регулирования частоты вращения не возбраняется. Напомню, три машины входят в состав такого электропривода и поэтому он характеризуется очень большими массогабаритными показателями. Такие приводы приводят во вращение валы на прокатных станов на металлургических предприятиях или валы грибных валов кораблей. Но применять их на автомобилях или на самолетах нецелесообразно. Сегодняшний мой рассказ будет состоять из четырех частей. Во-первых, я расскажу о системе более подробно. Затем объясню, как она настраивается с помощью логарифмических частотных характеристик. На третьем этапе выберу по варианту паспортные данные электрических машин и устройств, входящих в состав этого электропривода. Завершая рассказ, составлю модель и настрою ее. Откроем Яндекс. И найдем учебно-методический комплекс по ТАОМ. В оглавлении учебно-методического комплекса есть курсовая работа. Эта курсовая работа по системе ГД была разработана Федосовым Борисом Трофимовичем. Имеется гиперссылка на подробные методические указания к ее выполнению. Чуть ниже таблицы с вариантами. Внизу документа представлена модель системы ГД. Запустим ее. Прокомментируем. Напомню, что система ГД состоит из трех машин. Первая машина это, к примеру, гидротурбина погружена в воду реки. Представлена здесь идеальным источником угловой скорости с некоторым внутренним. С механическим сопротивлением. Фактически представленная эквивалентным генератором. Эквивалентный генератор это модель любого источника энергии, известная из курса электротехника или ТОЭ. К валу гидротурбины подключена генератор постоянного тока, вырабатывающий электрическую энергию. К генератору Подключен двигатель постоянного тока. На его валу укреплена механическая нагрузка. В модели представлена идеальным источником момента. В этот идеальный источник момента встроен датчик угловой скорости. Соответствующий сигнал поступает на передаточную функцию тахогенератора. В модели есть задатчик частоты вращения вала. Главный сумматор системы вычисляет ошибку, которая поступает на ПИ-регулятор. Выходное напряжение регулятора поступает на согласующий усилитель и преобразователь напряжения, питающий обмотку генератора. Генератор преобразователь напряжение и усилитель охвачены местной гибкой обратной связью в виде дифференцирующей РЦ цепочки. Если по каким-либо причинам частота вращения вала двигателя отклоняется от заданной, предположим, изменился момент механического сопротивления, главный сумматор на выходе главного сумматора тут же появляется ошибка, на которую реагирует перегулятор, управляющий преобразователь напряжения питающим обмотку двигателя. Меняющийся ток в обмотке меняет поле в машине и величину вырабатываемого напряжения так, чтобы скомпенсировать отклонение угловой скорости от задания. Теперь обратим внимание на осциллограмму. Красная осциллограмма это задание для частоты вращения вала. Зеленая осциллограммка это частота вращения вала. Можно наблюдать, что во время разгона двигатель потребляет ограниченный по величине ток. И ток уменьшается тогда, когда частота вращения вала уравнивается с задающим величиной. На 18 секунде включается момент сопротивления. Что вызывает повторное увеличение потребляемого от генератора тока. Синяя осциллограмма это э, момент развиваемой гидротурбины. Ну вот э, модель прокомментирована. Я перехожу к следующему этапу. И объясню, каким образом с помощью логарифмических частотных характеристик настраивается система ГД. Давайте перечислим технические устройства, кроме регулятора, входящих в состав прямого канала. Первое ⁇ это согласующий усилитель. После него преобразовать напряжение, питающее обводку возбуждения генератора. Сам генератор и машина, э, машина постоянного тока, то есть двигатель. Все четыре технических устройства описываются периодическими звеньями первого порядка с соответствующими постоянными временами. Если технические устройства включены последовательно, логарифмические частотные характеристики складываются. Давайте построим частотную характеристику э, прямого канала. В области низких частот коэффициент усиления будет равен константе. Затем излом логарифмической частотной характеристики определит постоянное времени двигателя постоянного, двигателя постоянного тока. Как самая большая. Рядышком с ней излом частотной характеристики определит постоянное времени обмотки возбуждения генератора существенно выше по частоте излом определит постоянное времени преобразователь напряжения и согласующего усилителя теперь разберемся с коэффициентом усиления для того чтобы система автоматического регулирования обеспечивала хоть какую-то точность поддержания регулируемой координаты, коэффициент усиления прямого канала должен быть больше десятки. Ну или равен вплоть до сотни или еще больше. Если он будет равен десятке, тогда ошибка будет составлять 10%. Это уже вполне приличная ошибка. Ну давайте, соответственно, я нарисую, отображу уровень логарифмического нуля. Так, то есть вот эта вот величина составляет 20 или может быть 40 дБ. Очевидно, что частотная характеристика с такой формы пересечет логарифмический 0 с наклоном минус 40 дБ на декаду. Я напомню, что наклону минус 20 дБ на декаду соответствует фазовый сдвиг минус 90 градусов. А наклону минус 40 дБ на декаду соответствует фазовый сдвиг минус 180 градусов. При таком фазовом сдвиге запаса по фазе уже нету, и система будет находиться на границе устойчивости. Таким образом, без коррекции данная система будет неработоспособна. Задача коррекции решается с помощью местной... Обратной связи, которая охватывает генератор, преобразователь напряжение и усилитель. Давайте попробуем разобраться с этим контуром. Вновь построим частотную характеристику прямого канала, состоящего из генератора. Вот первое, первый излом ЛЧХ существенно выше э, излом определяет постоянное времени преобразовательного напряжения и рядышком э, излом определяет постоянное времени усилителя. Так, э, каков же коэффициент усиления прямого канала? Э, регулятор, согласно у, у заданию, э, выдает э, управляющее напряжение либо в диапазоне плюс-минус 5 вольт, либо плюс-минус 10 вольт а генератор постоянного тока согласно паспорту и по вариантам может вырабатывать напряжение 100 300 или 400 вольт соответствующее напряжение будет и на обмотке возбуждения таким образом коэффициент усиления прямого канала будет в диапазоне от 10 но опять же там до 60 может быть это от 20 до 40 дБ. нарисуем уровень логарифмического нуля теперь нам нужно построить частотную характеристику цепи обратной связи напомню это дифференцирующая рц цепочка дополнительно на выходе имеется масштабирующее устройство, ослабляющее сигнал, но мы его пока рассматривать не будем. Возьмем коэффициент передачи дифференцирующей RC-цепочки в области высоких частот для простоты объяснения равным единице. Выбираю цвет для отрисовки соответствующей частотной характеристики и рисую ее. Первый излом, ну не первый, а просто излом дифференцирующей цепочки, то есть сопрягающей полюс или постоянного времени, нужно уравнять либо с механической постоянной времени двигателя постоянного тока, либо сделать чуть меньше. Ну вот я возьму... В постоянном времени. И уравняя приближенность. Постоянное времени обмотки возбуждения. Они по частоте почти не отличаются. То есть вот построил Теперь надо построить. Частотную характеристику. Замкнутого контура. Выбирая очередной цвет. Для построения графика. И напомню. Что если. Система с большим коэффициентом усиления в прямом канале охвачена единичной обратной связью то она будет стремиться повторять задающий сигнал то есть коэффициент усиления будет равен единице по этой причине вот в, этом вот в этом диапазоне частотная характеристика пройдет вдоль логарифмического нуля по мере ослабления обратной связи коэффициент усиления прямого канала замкнутой системы будет увеличиваться с тем же наклоном. Но только знак наклона будет другой. Поэтому вот мы сейчас почти достроили частотную характеристику замкнутой системы. В области высоких частот частотная характеристика совпадет с частотной характеристикой а, прямого канала. А, таким образом мы получили а, результирующего ЛАЧХ с наклонами 0, минус 20, 0, минус 20, минус 40, минус 60 дБ. А, корректирующий а, участок а, вот этот вот. Ну, я его дополнительно Выделю немножко пожирнее. Хорошо. Теперь, э, если мы знаем, как, каким, э, как выглядит частотная характеристика э, согласующего усилителя, преобразовательное напряжение и генератор охваченный обратной связью, то мы можем добавить к ней частотную характеристику двигателя вместе с тахогенератором и построить частотную характеристику прямого контура за исключением регулятора. Займемся этой задачей. Так. Повторно построить частотную характеристику генератора с местной обратной связи. Минус 20 дБ на декаду, прошу прощения. Затем ой, 0 дБ на декаду область низких частот. Затем наклон идет минус 20 дБ на декаду затем вновь 0 децибел на декаду минус 20 минус 40 и так далее отметим уровень логарифмического нуля замечательно теперь прикинем Каким будет коэффициент усиления двигателя с укрепленной на валу нагрузкой и тахогенератором. Как известно, тахогенератор выдает напряжение обратной связи, которое соответствует входному напряжению регулятора. Опять же, либо 10, либо 15 вольт. А с генератора Поступает на двигатель напряжение 100, 200, 300 или 400 Вольт. Таким образом коэффициент усиления объекта, то есть двигателя с нагрузкой и стахогенератором, будет равен обратной величине коэффициента усиления согласующего усилителя, преобразователя напряжения питающего обмотку возбуждения и генератора. Построим э, соответствующую частотную характеристику объекта. Так. Вот строго вот эту величину отступаю вниз от логарифмического нуля. Э, механическое постоянное времени, э, ну предположим, совпадает с, вот, э, с постоянным времени дифференцирующей RC цепочки. Э, дальше коэффициент усиления падает с наклоном. Минус 20 дБ на декаду. Минус 20 дБ на декаду. Замечательно. А, просуммируем две частотные характеристики. Соответственно, в области низких частот коэффициент усиления будет равен нулю Затем он совпадет а, с частотной характеристикой, а, с наклоном. Минус, пройдет с наклоном минус 20 дБ на декаду, вплоть до вот этого сопрягающего полюса. Так, затем будет наклон минус 40 дБ, минус 60 и так далее. Как вы видите, коэффициент прямого канала здесь равен единице какую-либо точность поддержания угловой частоты вращения вала при таком низком коэффициенте в прямом канале обеспечить просто невозможно. Значит, нужно повышать коэффициент усиления прямого канала. Это значит, красную частотную характеристику нужно параллельно самой себе поднимать вверх. Поднимать вверх. Но возникает вопрос, до какой величины Напоминаю, что наклону минус 20 дБ соответствует фазовый сдвиг минус 90 градусов. Наклону минус 40 уже минус 180. Надо взять вот эту сопрягающую частоту, разделить на 3 и отступить в область низких частот. Соответствующий уровень я проведу. И вот эта вот величина от логарифмического нуля до вот этой вот точки должна быть равна коэффициента усиления пропорционального канала пи регулятора. Построим частотную характеристику пи регулятора. Ну, пусть она тоже будет красного цвета. Так, отступая вот эту вот величину вверх и строю частотную характеристику пропорционального канала. Излом частотной характеристики То есть постоянного времени интегрирующего канала Уравняем вот с этой э, сопрягающей частотой так. И далее в области низких частот Наклон будет минус 20 дБ на декад В итоге, если мы две красные частотные характеристики сложим То есть частотную характеристику регулятора и объекта Результирующую частотную характеристику построил фиолетового цвета. То она пройдет вот таким вот образом. В области низких частот совпадет с частотной характеристикой интегрирующего канала перегулятора. Дальше. Вплоть до частоты единичного усиления с наклоном минус 20 дБ на декаду. Так. И чуть ниже. вот. Затем наклон будет э, минус 40 дБ на декаду. так, Ну и минус 60. Замечательно. Э, для результирующей частотной характеристики построю фазовую характеристику. Мне нужно а, определить частоту излома. И я напомню, что наклону минус 20 дБ на декаду соответствует фазовый сдвиг а, минус 90 градусов. Затем а, функция арктангенса аппроксимируется за 2 декады. А, так. И в область высоких частот у нас будет минус 180 градусов. Ну конечно же, вот этот вот сопрягающий полюс добавит еще один арктангенс. Но изменения коснутся в области высоких частот. А нас уже там не интересует вид частотной характеристики. Нас интересует частота единичного усиления. То есть вот она. она, она. Вот и пунктирной линией я соответственно... Отмечу э, частоту, на которой нужно определить фазовый сдвиг. Фазовый сдвиг у нас составит вот такую вот величину. Если он будет... Э, не фазовый сдвиг, а запас по фазе. Запас по фазе. Нас интересует. Э, если запас по фазе будет больше 67 градусов, то величина перерегулирования в переходном процессе будет меньше 4,3%. Вот таким вот образом настраивается система ГД по частотным характеристикам. Почистим экран. Так. Теперь я объясню вам, каким образом с реальной модели э, системы GD можно снять все э, частотные характеристики, которые были мной нарисованы. Прежде всего, э, к модели необходимо подключить датчики библиотеки анализа. Это блоки Input и Output. Э, в меню они присутствуют, э, блоки, порты. ABCD Input, ABCD Output Также в меню Анализ частотной характеристики есть пункт Help Me Помощь Вызывается справочная система и здесь объясняется каким образом необходимо настраивать входы-выходы библиотеки анализа для снятия той или иной частотной, частотной характеристики но общий принцип следующий. Если нас интересует частотная передаточная функция второго звена, то она определена отношением выходного сигнала к входному. Выходной сигнал поступает на второй вход библиотеки анализа, а входной сигнал на первый. Вот мы указываем в этих параметрах цифру 2 и 1. И таким образом выполняется построение частотной характеристики для второго звена для третьего звена нужно указать третий вход и второй вход но а если требуется построить частотную характеристику первого звена то оба параметра нужно установить в единичку но более подробно вы самостоятельно можете познакомиться с этим документом а я э, приступаю к снятию э, частотных характеристик э, всех звеньев по отдельности и э, совместно. Так, э, прежде всего меня интересует контур местной обратной связи. Я его размыкаю. Это первое действие. Э, раз я разомкнул э, э, корректирующую обратную связь, система станет неустойчивой. По этой причине необходимо главный контур. Тоже разомкнуть. Неподключенные входы у моделей элементов оставлять нельзя. Вот я просто-напросто замкнул э -э, выводы двигателя. Также меня э, нужно временно э, пропустить сигнал мимо регулятора. Поскольку регулятор меня пока что не интересует. И для того, чтобы библиотека анализа а, смогла подключиться к модели, а, математическое ядро ее должно построить. А я только что произвел изменения. Поэтому нужно запустить процесс моделирования. Симуляция старта. А, прекрасно. Теперь мы можем снять частотную характеристику прямого контура местной обратной связи. А, напряжение генератора. Равно сумме падения напряжений на конденсаторе и резисторе. Эту сумму падения напряжений вычисляет сумматор. Второй вход в библиотеке анализа. Анализ, частотная характеристика. Указываем. Здесь цифру 2, и вход у нас не пронумерован. Тоже цифру 2. Жмем ОК. Вот получилась частотная характеристика. Приведем масштабное. масштаб к требуемому значению. Минус 40. Так. Ну и фазовая характеристика в хорошем диапазоне. От плюс 180 градусов до минус 180 градусов. А теперь нас интересует частотная характеристика звена обратной связи. Анализ частотная характеристика. Выходной сигнал поступает на первый вход библиотеки анализа. А входной это второй. Получили те же самые параметры э, по амплитуде. 40 дБ и минус э, 40 дБ. По фазе аналогичным образом. 180 и минус 180. Очень хорошо. Теперь контур нужно замкнуть. Контур нужно замкнуть и снять частотную характеристику замкнутого контура. Места здесь у меня не хватает. Я ее размещу в преобразователе напряжения. Анализ. Частотная характеристика. Здесь выход. Это второй вход в библиотеке анализа. 2,2. Правильно? Ну, вроде бы. Да, похоже на правду. Нет, что-то не так. Выход второй. А вход... Вход, вход, вход, вход. Ох, ох, ох, ох. А! Вход-то надо действительно сделать. Это отключаем. Здесь, соответственно можно восстановить регулятор и с регулятора подадим вот на единичку вновь промоделируем модельку и построим частотную характеристику заново так анализ частотная характеристика так, 2 1 и вот получился результат настраиваем пределы 40 децибел Минус 40 дБ. Фазовую характеристику. 180, минус 180. И делаем соответствующие скриншоты. А, прямого канала. А, цепи обратной связи. И замкнутая система. Где скриншоты получились? Вот они внизу. Теперь меня интересует главный контур системы ГД, поэтому я его восстанавливаю. Так, регулятор уже подключен, нужно промоделировать систему. Симуляция старт. Нам нужно сложить частотную характеристику генератора, охваченного местной обратной связью, и двигателя. Частотная характеристика генератора построена. Строим двигатель. Входное На двигатель подается напряжение. А выходная координата это напряжение тахогенератора. Третий вход в библиотеки анализа. Ну, Построим двигатель непосредственно. Анализ частотная характеристика. Здесь выход это тахогенератор. А вход напряжение генератора строим частотную характеристику масштабы по осям 40 дБ минус 40 дБ для фазовой характеристики 180 градусов и минус 180 градусов так все правильно ну что ж сделаем скриншоты или э, надо сложить еще частотные характеристики надо сложить так анализ, частотная характеристика здесь третья вход это выход регулятора он подключен к первому входу в библиотеки анализа, строим вот что у нас получилось опять таки 40 дБ и минус 40 дБ фазовая характеристика нужна в масштабе и так, делаем скриншоты так я его не, не сделал, не сделал скриншот здесь двигатель скриншот и суммарный скриншот. Так, если мы вот с этой частотной характеристикой складываем вот эту, то получается частотная характеристика разомкнутого контура за исключением регулятора. Эту частотную характеристику нужно повторить, добавить частотную характеристику регулятора и построить частотную характеристику суммарную, то есть разомкнутого контура системы GD. Эту повторяем. Делаем скриншот. Дальше, соответственно, мы э, строим частотную характеристику регулятора. Ну, прям в регуляторе и построим. Анализ частотная характеристика. Здесь у нас 1.1. Да, правильно. Э, соответственно, 40 дБ. Минус 40 децибел. Фазовая характеристика. Э, 180 градусов. Минус 180 градусов. Да, все правильно. Делаем соответствующий э, скриншот. И теперь нас еще интересует частотная характеристика э, всего разомкнутого контура э, системы GD. Анализ частотная характеристика. Значит, выход э, тахогенератора 3.3. Э, вот так. Жмем ОК. Да, результат получен верный. 40 дБ, минус 40 дБ. так и здесь фазовые характеристики все э, четко делаем скриншот вот у меня э, частотные характеристики ЛЧХ всех звеньев которые необходимы теперь э, я покажу как э, необходимо э, подготовить их э, к составлению отчетного документа так Сохранить изображение как Выберем флешку Значит 1.1 Сохранить изображение как 1.2 Сохранить изображение как 1.3 Продолжаем Сохранить изображение как 2.1 Так, дальше 2.2 2, 3 Теперь Сохраните изображение как 3, 1 Регулятор 32 И разомкнутая система 3, 3 Блестяще Вроде бы все сделано Теперь открываем Paint. Так, Файл Открыть. Выбираем флешку и частотная характеристика э, прямого канала контура местной обратной связи. Э, устанавливаем параметр прозрачного выделения и вставить из файла изображение 2.1. Вот частотная характеристика цепи обратной связи. Поскольку я все время выбирал масштаб для оси одинаковый, очень хорошо наложились частотные характеристики. Точно так же можно сделать и с фазовыми характеристиками. Но я здесь только сделаю для лачиха, поскольку фазовые характеристики ну, только в отдельных моментах необходимы. Так, вставить из 3.3. И вот суммарная частотная характеристика. Следующий, соответственно, документ открываем. Файл открыть. Так, открыть с флешки 2.1. Так, прозрачное выделение. Вставить из 2.2. Это у нас генератор, двигатель И сумма Вставить из 2, 3 Прекрасно, правильно Вроде получилась сумма частотных характеристик Хорошо Теперь соответственно Еще один пейнт Запускаем Файлик открыть 3.1 Дальше Прозрачно выделить Прозрачное выделение. Вставить из 3,2. Регулятор добавили. И вставить из сумму. Прекрасно. Также необходимо э, представить в отчете э, частотные характеристики э, каждого из разомкнутых контуров. Но сделаем это следующим образом. Мы вернемся в модель и э, сделаем э, непосредственно скриншот э, сначала местная обратная связь контра местной обратной связи print screen Ctrl+V. Так, ну и размер окна э, представим здесь. Отметим ось логарифмический ноль. Так, поменяем толщину немножко. Сделаем сноску. И э, запас по фазе покажем. Для данного контра. Ну вот э, запас по фазе здесь получился маленький вообще-то. То есть надо бы его делать больше. Но, тем не менее, какой уж есть, такой уж есть. Э -э открываем еще один Paint и делаем еще один скриншот, но теперь все системы, так, это по моему двигатели двигателе будет. Так, где же у нас вся система, в регуляторе, да, вот эта вот часть. Значит, Print Screen и э -э сюда вставляем Ctrl V. Так. Вот частотная характеристика разомкнутой системы ГД. Разомкнутой системы ГД. Так, отмечаем логарифмический ноль. Так, толщину чуть потоньше. Делаем сноску на фазовую характеристику и отмечаем. Запас по фазе до уровня минус 180 градусов. Вот величина. Но вот здесь она вполне приличная. Тут явно больше 63 градусов. Значит перерегулирование гарантированно меньше чем 4,3%. А у нас вообще оно там полностью отсутствовало. То есть вот очень хорошая настройка главного контура системы GD. Так, прекрасно. Ну, естественно, вот все созданные мной скриншотики необходимо сохранить в файликах и представить в отчете, в отчетной документации. Так, почистим модель. Почистим модель. Закроем все, что сохраняли. И... Теперь я проиллюстрирую Каким образом система ГД Настраивается от начала и до конца Исходными данными К расчету является Паспорт машин постоянного тока В типовом случае Паспортные данные не полные, Часть параметров Модели машины необходимо будет восстановить выполнить расчет здесь бы пригодился бы маткад, но я воспользуюсь тем, что у меня есть под рукой консоль браузера дублируем вкладку половинку окна займет у меня браузер открываю исходные данные к расчету Нажимая кнопочку F12, открылась консоль браузера. Это нечто похожее на программируемый калькулятор. Итак, мощности машин здесь по разным вариантам 1, 2, 3 6 кВт. Но чтобы не повторяться, я возьму исходные данные, похожие на те, что имеется. Ну, к примеру, p номинальная равна. 4 киловаттам. Далее напряжение питания машины. Я здесь вижу 110, 220, 440. Ну возьмем 400 вольт. У номинальное равно 400 вольт. Омега номинальная. Возьму тоже среднее 100 радиан в секунду. Если есть мощность э, и угловая скорость, можно определить момент. Мощность номинальная, прошу прощения номинальная, деленная на угловую скорость в радианах в секунду. И момент получился 40 ньютон на метр имеем мощность машины и номинальное напряжение можно э, оценить грубо потребляемый ток ток якоря равен мощность номинальная деленная на номинальное напряжение 10 ампер Имея момент и ток, можно рассчитать а, конструктивный коэффициент машины, умноженный на поток. Кофи равен момент двигателя, деленный на ток якоря. 4. А, напряжение а, на... Шунтовое обмотки возбуждения. О, обмотки обмотке возбуждения. Оно должно составлять 80% от номинальной величины. То есть при такой величине напряжения. Магнитное поле в машине должно быть номинально. Машина проектирует таким образом. Чтобы была возможность увеличить немножко магнитное поле. Процентов на 20. То есть рабочая точка находится вблизи насыщения 80 процентов от o номинального 320 вольт нам не дано не даны потери для машины но судя по мощности 4 киловатта в общем-то КПД машины уже достаточно высокий ну, можно, к примеру, на обмотку возбуждения э, списать э, 3% от номинальной мощности, а на э, потери в обмотке якрина, ну, к примеру, 4. Значит, мощность обмотки возбуждения равна 0,03 умножить на p номинально. имея мощность обмотки возбуждения и напряжение, можно вычислить ток обмотки возбуждения. Ток обмотки возбуждения равен мощность обмотки возбуждения, деленная на напряжение обмотки возбуждения. 0,375 ампера. Так. Имея напряжение и ток, можно рассчитать сопротивление шудовой обмотки возбуждения. Сопротивление обмотки возбуждения равно напряжение обмотки возбуждения, деленное на ток обмотки возбуждения. То можно будет округлить 850 Ом. Теперь э -э, ориентировочно оценим потери. В обмотке якоря. Дельта P якоря равно 4% от номинальной мощности. P номинальная 160 Ватт Зная потери и величину тока в обмотке возбуждения, мы ее, по-моему, считали, да, вон 10 ампер, можно рассчитать сопротивление якоря. Сопротивление якоря. Равно Дельта П Якоря поделенная На Ток в квадрате Ток Ток якоря умноженный на Ток якоря 1.6 ома. Теперь Нужно также Рассчитать а, Момент инерции Для момента инерции Дана а, а, Рекомендация а, Выбрать такой момент инерции На валу двигателя Чтобы а, Разгоняясь Стоком а, В полтора раза превышающий номинальную величину а, Двигатель разгонял Вал а, От 6 до 18 секунд ну давайте э, приведенный э, момент инерции рассчитаем. G. Момент инерции равен полтора. Умножить на ток якоря. Умножить на кофе. Э, умножить на время разгона. Это... 6 или 18 ну Возьмем 12 секунд 12 секунд э, Время разгона до номинальной частоты вращения а номинальная частота, Омега Получилось э, 7,2 кг на метр в квадрате Так, Момент инерции есть э, Зная момент инерции И параметры двигателя можно определить механическую постоянную времени. Т механическая равна Сопротивлению якоря Причем удвоенному Сопротивлению якоря Поскольку у нас э, две одинаковые Машины включены последовательно И э, механическая Постоянная времени э, Равна поэтому удвоенному Сопротивлению якоря Умноженному на Момент инерции деленному на кофе в квадрате Получилось 1,4 секунды Прекрасно По-моему, все параметры которые необходимо нам было рассчитать для того, чтобы можно было установить в машинах Имеется. Давайте приступим к настройке машин. Константа против ЭДС умноженная на поток. Или моментная константа умноженная на поток. Это и есть конструктивный коэффициент машины умноженной на поток. Хорошо. Значит. Устанавливаем четвертый. Сопротивление якоря. Сопротивление якоря. 1,6 Ом. 1,6 Ома. Момент инерции. Вот у нас есть вообще-то две машины. Мы посчитали момент инерции, приведенный момент инерции к валу двигателя. А у нас еще есть крыльчатка, то есть турбина, которая крутит вал генератора. Ну, сложно сказать, какой у нее момент инерции. Возьмем, я не знаю, э, ну, вместо 7, к примеру, 4, 4 э, килограмма на метр в квадрате. Э, сопротивление э, обмотки возбуждения э, 850 Ом. 850 Ом. Э, постоянное время обмотки возбуждения... Было рекомендовано в задании постоянное времени 0,9 секунды. 0,9 секунды. 0,9 секунды. Ток обмотки возбуждения. 0,375. 0,375 ампера. Ну и угловая частота. В данном случае мы устанавливаем параметры генератора. То есть это Номинальная частота вращения турбины 100 радиан Ох Не то я нажал Так 100 радиан Жмем ОК okay. По сути те же самые параметры устанавливаем в генератор Кофич по 4 Сопротивление якоря 1.6 Ом Момент инерции 7.2 килограмма на метр в квадрате Сопротивление обмотки возбуждения 850 Ом. Постоянное времени шунтовой обмотки 0,9 секунды. И ток шунтовой обмотки 0,375. 375. Прекрасно. Параметры машин мы установили. Нужно установить момент нагрузки на валу. Момент нагрузки на валу. Так. Это 40 ньютонов на метр. 40 ньютонов на метр. Значит, если у нас секунды через две система включается. Дальше 12-14. Маловато. Да поставим большую задержку. Предположим, 22 секунды. То есть э, спустя 22 секунды от э, запуска процесса моделирования будет включаться э, нагрузка на валу двигателя. Теперь, соответственно, параметры генератора, э, ой, пара параметры регулятора. На... А, нет, подождите. Тут еще параметры турбины я вижу. Э, 100 радиан в секунду. И внутреннее сопротивление турбины. Э, значит... <coughs> Если двигатель разбил, две машины генератора двигателя у нас абсолютно одинаковые, значит, какой момент у нас на валу двигателя, такой же момент приближенно будет на валу турбины. При этом падение угловой скорости не должно превысить 5% на внутреннем сопротивлении. Значит, величина механического сопротивления. В модели эквивалентного генератора мы можем рассчитать как угловую скорость, деленную на, так, еще разок, угловую скорость, деленную на момент, получится механическое сопротивление. То есть падение угловой скорости 5 радиан, а момент он развивает ну, Он конечно будет побольше, но возьмем 45 Потому что все таки потери в... На активном сопротивлении Обмоток а э, генератора есть И двигателя Так, прекрасно То есть вот сопротивление у нас оказалось Ну давайте его округлим Пусть будет 0,11 Механических Ом Так, что еще Надо установить надо э, выставить параметры тахогенератора ну, э, на входе тахогенератора у нас 100 радиан а выходное напряжение должно быть равно э, напряжению входному напряжению регулятора э, рекомендуется напряжение для регулятора ну, вот я вижу либо 5 либо 10 вольт Ну возьмем э, что мы возьмем по 10 вольт и то и другое значит здесь в этом случае коэффициент передачи тахогенератора должен быть равен 1 десятый, /10. 100 радиан умножить на 1 десятый получится 10 вольт задающий сигнал тоже возьмем 10 вольт прекрасно теперь нужно выбрать параметры Преобразовать напряжение согласующего усилителя для питания обмотки возбуждения. А, кстати, на, номинальное напряжение на обмотке возбуждения мы с вами не установили. Это 320 вольт. 320 вольт. Теперь, если оно известно, то есть преобразовать напряжение должен выдать... 320 вольт, а управляющее воздействие максимальное значение, которое выдает регулятор, составляет 10 вольт. Тогда 320 разделить на 10, общий коэффициент усиления должен быть равен 32. 32. Но в типовом случае, в типовом случае, все-таки Коэффициент усиления преобразователя напряжения, то есть стандартного устройства, не может принадлежать быть произвольным числом. Это стандартный ряд. Ну, либо коэффициент будет равен 10, может быть 20, может быть 50. Но самое ближайшее число, которое подходит на ум, это 20. 20. Ну и выходное напряжение. Допустим, если у 320 тоже номинальным не может быть для преобразования напряжения, то есть, допустим, преобразовать напряжение стандартное там 440, к примеру, 440 разделить на 20, получается входное управляющее воздействие 22 вольта, да что-то сомнительно, что такое было. Скорее всего, оно бы было бы тоже равно... Ой равно ну тоже 10 или 15 давайте выберем вот, исходя из 15 вольт то есть 440 и 15 вольт входное напряжение тогда получается коэффициент передачи преобразовательного напряжение равен 30 ставим 30 30 а нам нужно чтобы общий коэффициент усиления был равен 32 значит надо подобрать коэффициент усиления согласующего усилителя. Значит, 32 разделить на 30 получается 1,6. Надо взять коэффициент усиления согласующего усилителя чуть больше например 1,2 1,2 чтобы э, регу... выходное напряжение регулятора гарантированно не достигало насыщения да, тогда вот отсюда и выбираем 1,2 теперь э, постоянное времени. постоянное времени преобразовать напряжение и усилитель э, по вариантам данные формулы по которым можно их рассчитать но минимальные значения вот здесь, как видно, шесть сотых и 5 сотых. Ну а дальше в зависимости от варианта увеличивается. Ну я возьму близкие значения. Ну пусть будет здесь, не знаю, 8 сотых у преобразовательного напряжения, восемь сотых секунды постоянного времени. А все-таки согласующий усилитель пусть будет побыстрее. Я напомню, что шаг симуляции должен быть в два раза меньше самое маленькой постоянной времени. И я только что ее установил в согласующем усилителе. сотых секунды. Проверим шаг симуляции. У меня шаг симуляции сотых. Ну действительно, в два раза меньше, чем самое маленькое постоянное времени. Хорошо. Так, что я еще не установил? По-моему, у меня остались неопределенными... Параметры цепи обратной связи, местной обратной связи, параметры регулятора и вот этого ограничителя сигнала. По-моему, все остальное все-таки у нас настроено. Но больше мне консоль браузера не нужна. Я, пожалуй, раскрою окно салографа на весь экран. И приступлю, приступаю к дальнейшей настройке. Чтобы все-таки подстраховаться, вдруг что-то у меня э, не получится, файлик я сохраню. Сервис записать экспортировать. Курсовая работа. Часть первая. Жмем ОК. Он сохранился, я потом э, расскажу где. Так, замечательно. Теперь... Э, Порядок настройки следующий. Сначала настраивает контур местной обратной связи, затем главный контур системы ГД. Чтобы настроить контур местной обратной связи, главный контур нужно разомкнуть. Вот регулятор отключаю, задающее воздействие подаю непосредственно на вход усилителя напряжения. Так чтобы генератор не оказывал никакого ой, двигатель не оказывал никакого влияния, я его от модели отключаю и соответственно, соответственно мне нужно настроить этот контур здесь постоянное время RC цепочки должна быть равна. Механической постоянной времени или быть еще меньше. Вот что-то механическое -то постоянное времени я забыл, чему она там равна. Механическое постоянное времени. 1,4 секунды. Ну что ж, постоянное время РЦ цепочки это RC. Сопротивление мы менять не будем Пусть остается 47 кОм А емкости высчитаем Значит здесь 1,44 секунды Делим на 47 кОм На сопротивление и получается Емкость Посмотрим чему емкость равна 30 микрофарад. Давайте округлим все таки 30 мкФ но приличная достаточно получилось Хорошо. Замечательно. Теперь нам нужно выбрать еще коэффициент передачи в цепи на обратной связи. Вот в этом блоке масштабирования сигнала. Настройка осуществляется следующим образом. Можно повышать коэффициент усиления этого контура до появления до пропадания устойчивости так для этого нам нужно нам нужна осциллограмма напряжения на выходе генератора так ну давайте я пока все сигналы от осциллографа отключу временно и подключу выход суматра к осциллографу но э, пока помним, надеемся, надеюсь, не запутаемся в связи Никаких колебаний нету, повышаем коэффициент усиления в три раза. Так, симуляция старт. О, система пошла раобразно. А, попробуем чуть-чуть уменьшить коэффициент. А, 0,7. Симуляция старт. Ну, вот это практически граница устойчивости. Крайне слабое затухание. А, необходимо... А, но обеспечить ну как минимум трехкратный запас то есть э, вот это числовое значение я раз, пампли, запас по амплитуде трехкратный разделю на 3 или на, на, на 4 можно Ой. ну совсем большой запас будет ноль 175 да, нормальный коэффициент симуляция старт ну вот, данный контур застабилизирован. В первом приближении этого достаточно. Теперь я попробую настроить главный контур системы ГД. Восстанавливаю систему. Восстанавливаю систему. И подключаю здесь регулятор. И напоминаю, что настройка... Система. При настройке системы все нелинейности нужно из контура удалить. Ну, например, главное это вот этот блок ограничения сигнала. Попробую я мимо него сигнал пропустить. И давайте отключим механическую нагрузку, подключаемую к валу двигателя. Теперь ныряем внутрь перегулятора и отключаем интегрирующий канал. Нам остается настроить только один единственный коэффициент. Коэффициент усиления пропорционального канала. Симуляция старт. Так, вот вообще ничего не вижу. Ну, потому что у меня действительно тут все отключено. Давайте попробуем э, подключить э, сигналы, э, характеризующие работу системы. И э, так, момент, ток, большие величины. Давайте их отключим. Момент, ток. Э, ага. Вот у меня э, угловая скорость вала растет таким вот образом. Переходный процесс пока апериодической формы, значит коэффициент усиления контура можно увеличивать. Ну, увеличим в три раза. В теории управления э, все можно, все должно сохранить работоспособность при трехкратном изменении параметра. Но вот обратите внимание... Остеллограмма изменения угловой скорости явно нелинейная. Хотя все нелинейности мы из модели исключили. Что происходит? Откуда нелинейность появилась? Дело в том, что сейчас пусковой ток ничем не ограничен. Вот я показываю, что он достигает очень большой величины. И в связи с этим гидротурбина очень существенно перегружена. Лишь при номинальном токе здесь упадет 5% угловой скорости. А сейчас падает существенно больше. И вот здесь вот я ныряю внутрь генератора. Есть соответствующие осциллограммы. В частности, угловая скорость вращения вала генератора омега, зелененькая осциллограмка. К сожалению, вот тут вот ЭДС двигателя очень большая. Я, пожалуй, поставлю масштабирующий блок. Чтобы для вывода осциллограммы ЭДС двигателя 0,1. Еще разок запустим Симуляция старт. И видим, что действительно угловая скорость просаживается больше ну, процентов на 70 от номинальной. Это неприемлемо. Временно внутреннее сопротивление эквивалентного генератора представляющую турбину гидротурбину вращающий генератор делаем на два порядка меньше контролируем результат симуляция старт действительно вот угловая скорость практически не меняется теперь я действительно могу продолжить настройку пропорционального канала или не то отключил вот сигнал обратной связи симуляция старт так, поднимем еще дополнительно, дополнительно коэффициент усиления пропорционального канала. Так, два раза, да? Ну, по 20 возьмем. Так, появилась какая-то колебательность. Значит, надо снизить. Ну, 14... Получилось неплохо. И вот здесь вот все-таки есть небольшое перерегулирование. Это связано с тем, что все-таки постоянное время RC-цепочки выбрано некорректно. Но я попробую все-таки настроить систему, а потом настрою второй раз. Далее мы включаем интегрирующий канал. Интегрирующий канал. Симуляция старт И э, коэффициент усиления Здесь этот немножко повышаем А, а здесь Понижаем До 18. Так Еще можно по понизить Коэффициент усиления интегрирующего канала 15 Так а он у меня вообще подключен? Ну да, подключен что, Еще что ли понизить? Так 12 Ну ладно Более менее Теперь соответственно Следующий этап Подключаем нелинейность Ограничение на входе регулятора И э, Посмотрим на солограмму тока Также подключим момент нагрузки Так вот номинальный ток, а это пусковой ток, слишком большой, там в полтора раза нам рекомендовалось. Значит здесь мы уменьшим величину ограничения. И еще можно уменьшить. Ну 9. Итак, вот мы получили переходный процесс осциллограммы тока. Вот это Первое перерегулирование Говорит о том Что постоянное времени на rc цепочки В цепи местной обратной связи Охватывающей генератор Вместе с приобретательным Белика Емкость возьмем в три раза меньше То есть не 30 микрофарад А 1 микрофараду И попробуем повторить настройку То есть мы опять таки Отключаем нелинейности размыкаем отключаем интегрирующий канал и запускаем процесс, процесс моделирования так ток слишком большой чтобы видеть скорость я да велик коэффициент усиления пропорционального канала Давайте его понизим. понизим. Ну я думаю при восьмерке будет более-менее. Можно еще понизить. 5. Я хочу добиться отсутствия, полного отсутствия о, перерегулирования. 4. Ну вот практически перерегулирование отсутствует. Можно взять 3,5. И включить теперь интегрирующий канал, который компенсирует статическую ошибку. Ну давайте, соответственно, здесь... А, ну сначала попробуем промоделировать. Чуть-чуть не хватает коэффициента усиления в интегрирующем канале. Не дотянули. Вместо 0.12 возьмем... Ну еще... 17. Ну вот, по-моему, настройка изумительная. Так, теперь включаем, опять таки ограничения и подаем момент сопротивления на вал двигателя. Вот у меня переходный процесс слишком сильно затянут, он должен длиться секунд 12. То есть где-то вот здесь вот должен завершиться. Значит ограничения нужно немножко увеличить. 1,1. Даже еще можно поднять 1,3. А да, неплохо. Вот действительно разгон у меня около 12 секунд. Посмотрим осциллограмму тока. Так. Неплохо. Действительно исчезло перерегулирование, как я говорил. И даже все хорошо получилось. То есть во время разгона у меня ток раза в полтора больше, чем ток номинальной величины. Подключим также момент, но осциллограмма слишком большая. Давайте я момент выведу с масштабным коэффициентом. И масштабный коэффициент Возьму равное Единицу деленное на кофе А кофе у меня равно единичке Чтобы момент Был в масштабе тока В масштабе тока Чуть-чуть здесь Размер осциллографа Уменьшим Так, Выполним необходимое соединение так, развернем этот блок по горизонтали и осциллограф так соответствующим образом размерчик подберем запустим процесс результат получен теперь надо здесь не достигла немножко увеличить время моделирования пусть будет 35 секунд и надо вернуть внутреннее сопротивление гидравлической турбины мы на два порядка делали его меньше запускаем процесс так вот действительно из-за потерь угловой скорости то есть из-за механических потерь, из-за электрических потерь в сопротивлениях обмотки якоря ток и момент немножко разошлись. Контролируем просадку напряжения. Вот если это 100 радиан, то вот действительно тут просадка в пределах 5%. То есть как мы и планировали. Как мы и планировали. Так, ну чуточку, чуточку здесь надо момент включения нагрузки сместить ну пусть будет 24 секунды симуляция настройки 30 30 ну, 7 секунд ну на мой взгляд модель настроена система гд настроена для контроля можно построить частотную характеристику разъмкнутого контура главной обратной связи так что для этого нам необходимо блок input регулятор так и тахогенератор да все можем снимать частотную характеристику так анализ частотная характеристика выход это тахогенератор третий вход в библиотеки анализа а вход вход регулятора это, ну так 3,3 ставим все Выполнили процесс. Ну что ж, мы видим. Вот у нас частота единичного усиления. И на этой частоте у меня вполне приличный запас по фазе. То есть, система настроена хорошо. Хорошо. Так. Удалить. Я еще разок сохраняю модель сервис записать экспортировать курсовая работа первая так первая часть и безусловно конечно же нужно проконтролировать все внутренние координаты системы ну например величина электродвижущей силы в двигателе косвенно нам укажет на величину вырабатываемого напряжения Здесь мы дС двигателя вывели с масштабным коэффициентом 1 десятая. Вот она красненькая осциллограмма. И вот мы видим 43 вольта. Умножаем на 10. Получается 430 вольт. А номинальное напряжение я взял, по-моему, 400 вольт. Но вполне нормально. Вполне нормально. Ну и так далее. Так, следующий этап разработки курсовой, выполнения курсовой работы это проектирование цифрового регулятора, то есть разработка программного кода пи-регулятора данной системы. Но это другая лекция. На этом можно завершить изложение. Так, отключим. Прошу прощения, я не рассказал, где модель-то сохраняется. Все-таки весьма специфическая программа JGRay. На том же сайте, вот здесь внизу, есть гиперссылка на документацию программы. Здесь представлена документация, в оглавлении большое количество демонстрационных моделей. Ну а сохранилась наша моделька вот здесь, на G-Grain под именем курсовая работа, часть первая. Вот она, она модель, я еще разок ее запущу. Мы видим переходный процесс именно на тот, который мы и получили. Ну вот теперь, пожалуй, все. Можно завершить.